Всем привет, друзья! И сегодня очередное видео по сервису Currency Global. Очень классный проект, хорошие проценты, предлагает 2% на минимальном тарифе. Депозиты от 100 рублей, от 10 долларов, соответственно, на первом тарифе до 44 999 долларов. Чем больше тариф, тем больше начисления. На первом тарифе окупаемость получается 50 дней. Снал я такие проекты, которые платили 2% скажем так от вклада бессрочно как здесь а жили они жили долго поэтому я думаю этот проект тоже довольно перспективный и посмотрите его вот даже на топ инвесторов миллион 1 миллион до да, 1 миллион 50 тысяч вложил некоторый босс инвест ну и так далее в принципе они одни и те же три губ кстати 520 тысяч если я не ошибаюсь то один блогер довольно хорошие э, хорошие вложения на данный момент инвестировано 101 миллион, 27 миллионов выплачено, 17 тысяч инвесторов, проекту около месяца, все платежки есть, и давайте я перейду в личный кабинет, продемонстрирую вам, соответственно, платежеспособность его, 900 рублей у меня накопилось, не выводил я эти деньги, а вложила напомню, 15 тысяч в этот проект. А Итак, способ PR, а, руб, рубли и, соответственно, 920. Давайте выведем средства. Так, пин-код. Я думаю, секрета нету, чтобы хранить этот пин-код. Минус 920. Как видите, начисления мне идут. Плюс 300, 300 каждый день. По 5 рублей Тут реферальные капают. Соответственно, 325 я уже выводил. А деньги выводятся примерно в районе минуты. Сейчас мы перейдем на пейер и, соответственно, посмотрим. Так, пока что нету вывода, ну, где-то в районе минуты. В прошлый раз мне шли деньги. Итак, давайте посмотрим еще. Напомню, что здесь есть бонусная система а, для партнеров. То есть, если вы умеете приглашать людей, активно их приглашаете, то а, вот в этой вкладочке партнерам а, вам все доступно, скажем так, а, Разъясняется здесь, за сколько тысяч поинтов э, вы получаете э, бонусы. Соответственно, за все операции на этом проекте, то есть за пополнение денег, за привлечение рефералов и так далее. Вот, кстати, смотрите, дни с вывод 920 выспишева. Вы получаете поинты, соответственно, потом бонусы просто так на халяву, вот такие вот, а, довольно жирные. На 100 тысяч поинтов, 85 тысяч долларов, я думаю, это довольно неплохо. Итак, давайте на PR перейдем, обновим. Да, как раз. 920 рублей, самое главное, без комиссии. Payer даже вот в этой ситуации, проект платит комиссию за вас, потому что, возможно, с Payer договоренность и тоже не, не может не радовать. Поэтому ссылочка будет в описании. Знаете, уже поднадоели эти хайпы, короткосрочники. Пора уже инвестировать в середняки, в такие долгосрочники, где на, долг... на долгой перспективе вложил хороший вклад, и тебе постоянно капают неплохие проценты. Поэтому я так считаю, пора уже завязывать. С этими быстродоходными проектами, скажем так, которые также быстро скамятся. Напомню, что я уже в нескольких проектов подобных участвую, рассказываю регулярно. Именно о тех, которые больше всего мне интересны, в которых я уверен. Соответственно, о них я делаю блоги. Также тестирую много долгосрочников, но о них я пока не рассказываю, чтобы. Пока что еще тестирую, скажем так. Смотрю, как они себя покажут и так далее. Тоже будут обзоры на все это. Но пока что вот Акуренс и Глобал, мне кажется, самый такой интересный проект. По крайней мере, он доступный для всех. То есть от 100 рублей вклада, это, мне кажется, каждому по силу. Ну и сами понимаете, от 100 рублей вклада вы и будете получать копейки ежедневно. За 50 дней его купите, потом прибыль пойдет. Ну, сами понимаете, вот 720 рублей доход за год. С тысячи уже интереснее, с 10 тысяч намного интереснее, ну со 100 тысяч уже почти миллион за год можно заработать. А напомню также, что я хочу 50 тысяч сюда вложить в конце концов, сейчас пока что наблюдаем, смотрим и я думаю через пару недель я сюда закину, добью свой депозит до 50 тысяч и уже буду по второму тарифу 2,5%, именно за этого я хочу положить 50, а, к примеру не 45%. А не 40, к примеру, да? Потому что 40 мне не хватит. И буду получать уже проценты, скажем так, хорошие. То есть 50 тысяч я буду получать 1250 в день, 37 в месяц. Это уже, скажем так, среднестатистическая стати зарплата в России, можно сказать. Даже она и то меньше. Ну вот, в принципе, и все на сегодня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и жду ваши комментарии. Всем спасибо. До свидания.